Приветствую на канале Шарабара. Внезапный ролик номер два. На самом деле, изначально я планировал я планировал это объединить в один ролик, но как-то меня в прошлый раз занесло и слишком много минут я потратил на простую пустую болтологию. Хотя хотел немножко поприкалываться что ли вместе с вами, может посмеяться, но тем не менее, сделаю значит это сейчас. Да, хочу немножко расслабиться, скажем так. И поэтому, посмотрим комментарии. Тем более там есть на что посмотреть. Думаю я вас не удивляю. Если скажу, что, как таковой, ролики, под которыми происходит вся движуха, не шибко изменились. Но к ним добавилось парочку других комментариев. Традиционно начнем с римской армии. Вячеслав пишет. Рекомендую изучить глубже, исправить ошибки и записать новое видео, а это удалить и не плодить псевдонаучные мифы. Посмотри, видео посмотрели свыше 250 тысяч зрителей. Думаю, половина из них все, что в видео, приняли за чистую монету. Вячеслав, не знаю, смотришь ты это или нет, но я знаю, что допустил очень много там ошибок. Я уже говорил, что делал видео практически на коленке, больше так по приколу. И я вообще не ожидал, что наберется такое количество просмотров. Если бы набралось сто просмотров я уже был бы рад до паресячьего визга. А тут тысячи, десять 10 тысяч, сто тысяч, а уже свыше 300 Это здорово, это интересно, это странно. Я до сих пор не понимаю как, почему, за что. И когда я увидел все эти комментарии, я понял, как сильно я ошибся. И да, я буду делать новое видео, и при том даже не одно. Спойлер! Однако это удалять я не планирую. Все просто. Пусть люди видят, каким я был в начале идиотом. Как в начале хреново все делал, какой вначале был отвратительнейший голос. На самом деле, мне он и сейчас не нравится, но, чтобы было понятно, первые два видео я записывал, используя гарнитуру от Samsung, которая идет в комплектации АКГ. Да, оно не самое плохое, как я понимаю, из базовых, но... но, но. но Сравните с тем, какой голос сейчас и какой он был тогда. Так сказать. Сказать, посмотрим на него изнутри. Какие были воины, на что делился древний Римский легион, какие были офицеры. Ну такое. Лично у меня уши вянут смотреть про римскую армию. Но удалять его все равно не буду, потому что это то, что я делал, то, как я начинал, и все равно пусть будет. Уж извини, Вячеслав, видео останется. Юрий Бок, дилетант, мордой торгует. А... Ум, эм... ну чего? Мордой торгую. Нет, дилетант, спасибо, что дилетанта меня назвали, я себе и таковым даже не считаю. Но мордой торгует? Серьезно? Где? Откройте ролики и укажите мне конкретную минуту и секунду, где я светанул своей мордой и где я торгую ей тем более. Саша Балон. Автор явно не в курсе, как и при каких условиях можно изготовить тот или иной металл. Тут вообще масса всего. К примеру, сложнее всего изготовить, выплавить и особенно ковать бронзу. Не верь историкам, официальная история, лженаука. Копай и сам поймешь. Саша, вы абсолютно правы. Я не знаю, как изготавливать тот или иной металл. Я не кузнец. Я не литейщик. Ничего такого. Но не поверите, что-то мне подсказывает, что подавляющее большинство людей также не в курсе, как и я. Алекс Дихес. Диес, Диес. А что такое пока вместо до свидания? Пока каешь дома? Тяжелая штука русский язык для раба. Фф. Что? Что ты, черт побери, такое несешь? Тебе исключительно до свидания говорить. Может к вам еще, сударь, обращаться, а князю. Что ж с меня, окаянова Боболя, взять? Гуньку ношу уже, черти какой год, ужас, ужас, кошмар. Ай. А что такого плохого в слое пока? До свидания, Оливидерчи, адио, сайонара, до скорых встреч. Не все ли равно? Надеюсь, вы не против, если еще немножко будет про древнейшие города. Да-да, понимаю, что за два предыдущих подобных ролика вы, наверное, уже устали от этого, но... Но, но я кое-что выбрал. Георг Шикаяну. Как говорил великий Амархаям, не с помощью дураком ты проиграешь в меру его опыта. Уважаемый Шарабара, почему с маленькой буквой? Арташат был создан в 176 году до нашей эры. Окей, это тебе напоследок для сравнения. Да, чуть не забыл вообще, то самым древним городом в мире считается Ерихон. Историю сначала учи. Ай-ума, едрить твою голошу. Ерихон самый древний, да? Интересно. А какой у меня в ролике город указан самым последним, как самый древний? Ерихон, Палестина. Предполагаемый год основания? Внимание, 9000 год до нашей эры. Это самый древний из существующих ныне городов. Елки-палки, Москва же, точно, да. Москва самый древний город. Или Питер. По-моему, Питер чуть раньше Москвы же появился. Там, кажется, разница в 13-14 лет, да? 14. Да, в 14. Ай! Наталья Иванова. Тпелисий. Сколько лет, дурачок? Постой, что? Наталья Иванова. Тпелисий. И да, если что, то Топилиси даже полутора тысяч лет нет. Логичнее тогда было бы указать город Мцхэта, бывшую столицу. Адреналин-адреналян. Вау. Ух ты. Вот такие продажные, как этот автор, рассказывают херню и меняют историю. Бог накажет тебя за твою ложь. Во-первых, я не меняю историю. Во-вторых, продажный, да? Но ну, началось. Продажный, продажный, продажный. Вам, сука, не угодишь. Бабки, бабки, сука, бабки! Извините, идите нахрен. В-третьих. Бог накажет тебя за твою ложь. Как бы так сказать, чтобы было понятно. Ах да, я в него не верю. Кстати, внезапно появилась парочку интересных комментариев под роликом касательно русской православной церкви. Магомаев, синяя вечность. Синяя вечность. Очень много ошибок, комментатор ничего не понимает, о чем говорит. Честно говоря, просто наврал, слышал звон, да не знает где он. Просто человек наживается на подписчиках. И вот если первые две строчки я еще могу как-то принять и сказать, что то правда, я ни хрена не знаю, поэтому я веду этот канал, блядь то вот последнее, вот это уже обидно, наживаюсь на подписчиках, ну да, наживаюсь, ага, кстати, сколько у меня там миллионов подписчиков, ах да, кстати, ребят, пересмотрите, пожалуйста, ролик, реклама вначале нормально зашла, ну, прирол прилично вышел, да, ну, подумаешь, казино там прорекламировал, и что, ну, на ну ерунда же, несерьезно, все это, все так делают, я что ли хуже них, тем более, я самую честную казино рекламирую. Угу. А рекламная интеграция в середине понравилась? Ну такая там, она ненавязчивая. Не буду говорить, что именно. Найдете, скажите. Ну а пост-ролл в конце, думаю, мало кто увидел, поэтому он такой дешевый. Ну я же наживаюсь на подписчиках. Тут много читать, поэтому ставьте на паузу, читайте и смотрит теперь конец. Так зачем нам, украинцам, это сталинская секта во главе с Кириллом? Причем тут украинцы? Зачем вообще это было? Ладно, вот все, что до этого, черт бы с ним. Ничего страшного, человек решил что-то высказаться, что-то отметить, указать. Но при чем тут украинцы? Нет, поймите, я хорошо отношусь к украинцам. Вот просто украинцам сталинская секта. Зачем? К чему это было сказано? А, такой вот. Еще минус. Автор потворствует всякого рода троллям, ненавистникам и просто агрессивным подписчикам. Видео про иерархию церковного мира ставит лайки под комментариями. Бездоказательно оскорбляющими церковь. Видео про табель о рангах. Заигрывает с русофобами. Бездоказательно и эмоционально оскорбляющими российское государство. Господин автор, это слишком дешевое средство, чтобы раскрутить канал. Если вы действительно такого же мнения, то зачем делать видео о том, что вы ненавидите? Егор Л. Егор Поясняю. Конечно, я уже в комментарии ответил, но как бы вот мой развернутый ответ. Кто хочет, пауза, читаем, смотрим. Потому что, честно, лень это все повторять. Просто вот прочитайте. А, касательно Егора... Божественная «А комедия. Ад и Чистилище. Ну, во-первых, Авраам сидит рядом с Богом на небесах. Как и Лазарь, об этом прямо написано в Библии. Так что все, что вы или Данте говорит – бред. Во-первых, друже, Бог ты должен был написать с большой буквы. Во-вторых, Библия также пишется с большой буквы. Так что все, что вы или Данте, я лично ничего не говорил. Я это не выдумывал. Это Данте. Разобрались? Разобрались. Это во-первых. Во-вторых, не поверите, но в Европе и вообще на Западе очень активно используются разные вещи из Библии, которые Ходят в фильмы и сильно искажаются. Про греческую мифологию про богов. Это, конечно, интересно, но это же мифы, на самом деле, ничего подобного не было. Серьезно? На да, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет? Такие вот комментарии попались в этот раз. Надеюсь, вам было немножко интересно, позабавило вас. Ну, а если нет, ну, значит, нет, ничего страшного. А на этом все. Скоро увидимся.